дорогие друзья вы находитесь на канале go play с вами я софия мы продолжаем шерлока холмса и у меня до сих пор такое чувство что мы что-то не досмотрели мне в честлфилде вот реально у меня вот просто вот а мне кажется что мы там что-то не досмотрели там был этот склад мне кажется чего-то не хватает там именно там я не знаю он все еще у меня бегает. <смех> да что я нажала? Как я нажала? Чем я нажала? Там что-то есть еще, мне кажется. О, с этой стороны. О! Какая-то херня тут. Основание тележки. Любопытно, а получится ли... Получается, что эти элементы конструкции разбросаны повсюду. Ватсон, скажите мне, вы верите в магию? Разумеется, нет, Холмс. Тогда вы настаиваете, что поезд не мог просто исчезнуть. Мы оба знаем, что это очевидно. Почему вы задаете такие странные вопросы? Немного терпения, Ватсон. Вы поймете довольно скоро. Вы уверены, что видели поезд возле станции Ившем? Да, конечно, мы видели, как он приближался его свет. И слышали свисток. Но и только мы не видели сам поезд. Но я протожим. Ох, но Холмс, я немного озадачен. Ну, как бы, я сразу говорила о дрезине. О части рельсовой тележки. На самом деле, были найдены части разобранной рельсовой тележки. И никаких следов поезда. Никаких следов поезда. Поезд попросту испарился. Нет никаких следов на том месте, откуда он исчез. Пам-пам-пам. Фальшивый поезд. Разобранная тележка, вероятно, напрямую связана с тайной. Нужно собрать ее, посмотреть, удастся ли создать фальшивый поезд. Задание активируем. Погнали. Эксперимент с большим поездом. Погнали. Так. Что нам? А, колесо. Ну, давайте. Куда? А, здесь уже ой, исп... Ось, колеса. Вот. Еще одно колесо. На другую сторону. А можно как-то крутить? А, да, смотрите-ка. Можем крутить. Так, еще одно колесо, давай. Ось колеса. Что это? Шестеренка. Картер шестеренки. Воткнули. Что еще у нас тут есть? Здесь нужно использовать подходящий предмет. Хорошо. Что это? Тормоза. Куда встав вставляются Тормоза сюда? Тормозные колодки использовать Вот. А тут? А, э, приводной механизм. Э, шарнир механизма использовать. Да. Вот он. Что еще? Доска. А как бы нам? Подожди. А это контракт. подожди. Yeah. Дай-ка мы как-нибудь вот так вот. Мы можем? Нет. Сейчас. Да, так, поворачиваем вот та... Подожди, вот так вот, поворачиваем. Все, повернули. Вот так вот. Вот так вот, да? <реклама> Да -мо. На. Надо прям ровно вот так вот поставить, да? Ну-ка. А как положить-то? Ну, вот доска. Тут где-то что-то было, я видела. Я видела, что-то здесь было. Ну вот сюда, вот положить. Де вот, деревянную платформу использовать. Что, собрали? So, Теперь у нас есть фальшивый трейд, поезд, который мы видели ночью перед станцией Ивши. Ивши. Он не особо похож на поезд. Терпение, Ватсон. Я еще не закончил. Используйте воображение для поезда. Нужны лишь фонарь и паровой свисток. Этот Робинсон выглядит подозрительно. Фонарь. Фонарь и свисток. Были. Есть там. Сейчас. Запчись под для поезда посмотреть. Вот фонарь с динамо машины Вот он. И свисток. Вот он. Так, что у нас тут? Фонарь для поезда с динамомашиной. Найти применение паровой свисток для поезда. Вот оно. Отлично. И вставляем, да? Что-то длинное, чтобы прикрепить фонарь. Что-то длинное, чтобы прикрепить фонарь? Так, подожди. Подожди, что-то длинное, чтобы прикрепить фонарь. Вот тут палки какие-то есть. Что еще? Ой, что-то схватило. Что это? А, длинный шест! Полезный шест! Найти применение. Огнетушитель. Зачем-то взяли. А, это типа пары изобразить. Так. Собираем. Прикрепить шест. Шест теперь закреплен. На него можно повесить фонарь. А, прикрепить фонарь. Фонарь на месте. Прикрепить паровой свисток. Паровой свисток подключен. Холмс, Холмс как нам заставить работать свисток? паровой свисток? Это элементарно, Это мой элементарно. дорогой Ватсон. Используем огнетушитель. Прикрепить огнетушитель. Огнетушитель установим. Посмотрим, что тут у нас. По сигнале. Для начала, увеличим давление в огнетушителе. Закачать его? Порой свисток готов к использованию. Опачки. Толкнуть. Вот! Дрезина! Уатсон, Уатсон полагаю, мы сделали точно копию поезд, исчезнувшего на ваших глазах вчера ночью. Криминальный ум бывает самым изобретательным. Меня это приводит в трепет. Так это возможно. Если кто-то вложил столько труда, чтобы сделать фальшивый поезд, то, разумеется, чтобы похитить, похитить настоящий. Ах, вас не делайте поспешных выводов. На самом деле мы лишь узнали, что вчерашний поезд не растворился в воздухе. Но вы вряд ли ожидали этого. А, в любом случае, нужно найти, куда спрятали настоящий поезд. Полагаю, стоит использовать мой архив и найти более детальную карту окрестности. Надеюсь, этот, а, это окупит необходимость возить этот ваш огромный архив с собой. Наш Кэпмен не, при... не проникся к нам симпатией. Вот так, вот. Вот вам. И поезд пропавший. Вот так вот, горю уже! Я чувствую что что-то не так фальшивый поезд кто-то сделал фальшивый поезд до ившима Части рельсовой тележки так на станции чесовфи были найдены части разобранной рельсовой тележки пам пам пам исчез раньше поезд так и не доехал до ившина он исчез раньше И кто-то сделал фальшивый поезд из тележки и разных деталей со станции чесалфилд и напоил этого засранца. Я не думаю о том, что этот э, глава станции виновен. Ну, он виновен частично, скажем так. Что у нас тут? А, искать в архиве окружная карта железных дорог. Найдена на станции Ившем. Да, все мы его осмотрели, все прекрасно. Я счастлива. Так, а мы можем на нем куда-нибудь такие. Тюх-тюх-тюх-тюх. Значит, вывшим нам надо. К нашему архиву. Ничего себе, он так далеко бежит. Давайте вывшим. А, или подождите, или архив тут? А, или архив тут рядом? подождите а тут может, да? А -а -а -ти -ти -ти -ти -ти -ти. Найти старую карту. Теперь у нас <smess> две карты. карты, нужно их правильно соединить. В смысле? См Ах тыш, ёпт, тыш. Да подожди ты, вот кажется нашла. Да подожди ты, её моё. Стой, стой, стой, стой, стой. Вот как-то вот так вот. Вот так-то. Есть боковая ветка на путях. Ее переключатель находится между станциями Бриллингтон и Честлфилд. И, а, и есть еще одна станция, где мы не были. Она находится между Честлфиллом и Ившим. И там есть ответвление к карьеру. И есть небольшое ответвление за станцией Ившим. Но до Ившима он не доехал поезд. Правильно? То есть, есть ответвление. То есть, он про проехал все таки Бриллингтон. Он был там. Неизвестно, был ли он, проезжал ли он через Чеслфилд. Я думаю, проехал. Подождите, он проехал. Если где... А, подождите, а может, ты не проезжал Чеслфилд. Ведь в... А, подождите. Бри... Через Бриллингтон он проезжал. Но оттуда высадили весь народ. Правильно? Получается. Оттуда всех высадили, и поезд пошел дальше. Есть вероятность, что он, да, не проезжал мимо Чеслфилда. То есть у нас есть два пути. Либо мы идем сюда, либо идем сюда. Ну, давайте с... снизу вверх пойдем. Давайте осмотрим сначала вот это. Я сомневаюсь, что он там. Смотреть ветку ведущую карьеру давайте посмотрим там да так осмотрить боковую ветку возле Ившима. осмотрите боковую ветку которая идет к карьеру между станциями а подождите давайте да сни раз снизу вверх подождите не туда и слегка это ившим вот боковая ветка Давайте вернемся выше я не думаю, что поезд туда оттудаившему вообще доехал хоть как-то. Он не был его с Честлфилда. Мне кажется, возле... он не доехал до Честлфилда. В Честлфилде тупо собрали а, бр... вот эту вот брезину. Дрезину. Дрезину. И на ней такие... Покатили дальше. Так. Боковую ветку надо, надо смотреть где-то здесь, да? Сейчас осмотрим. Ой-ой-ой, что-то резко повернулся. Так, а где она? Так, получается, где? Да, в какую сторону, блядь? А! Так, подождите. Давайте сначала к начальнику подойдем. Привет, братан. Это катастрофа. А, вот, смотрите. В сторону Лондона. Это туда. Опа, дверь открыть, смотрите-ка. Тут что-то есть. Так. Да подожди, остановись, развалим. Здесь была постройка совсем недавно. Но я не понимаю, Холмс, зачем кому-то уничтожать сарай таким способом? Разбирали в большой спешке. Это очень странно. Ага. Многочисленные следы. Следы колес. Глубокая колея. Глубокая колея. Следы, посмотрим поближе. Так, ну это лошадиные. Измерить. Да подожди ты. Расстояние между дорожками 6, футов семь дюймов. Повозка была тяжелой, остались глубокие дорожки. Эти следы появились недавно и были оставлены большой повозкой, набитой материалами. Так. Простите, у станции Ившим есть раз, э, разобранный вклад, возле которого остались следы от тяжелой повозки. Предположительно, нагруженной материалами. Да. Подробная железнодорожная карта со всеми ответвлениями. Хорошо. Что, у нас тут больше нету? Так, это нам нужно, значит, поговорить боковую ветку возле лифта. это мы вот это вот осматриваем как раз-таки. Давайте-ка еще поспорим, что тут есть. Так. Вдруг еще что-то найдем? Внезапно. Вот это вот Что? мешки стрелка так ладно возвращаемся тогда и общаемся у нас получается со смотрителем станции брата нам нужно поговорить с тобой а, разобранный склад похоже что здесь был небольшой склад рядом со станцией мы его разобрали почему же его ограбили ночью, около двух недель назад. Полиция уже начала расследование, но я сомневаюсь, что они что-нибудь найдут. Что же было внутри склада? Ничего ценного. Несколько сотен футов рельсов и их зеленой части. Но и вытащить их было бы тяжко, кому только это понадобилось. Ага. Всего доброго. Так, осмотреть ветку возле ихшему выполнено. Смотрите, боковую вектуку, которая ведет карьеру между станциями Честелфилд и Ивши. Теперь туда идем. Хорошо. То есть, ну, там стопудово то, тоже ничего особого нету. Ну, тут как, хотя бы мы выяснили, что что-то свистнули, украли. Получается, там какие-то рельсы, еще куча всякого непонятного. Всякие инструменты. Нет, там же, получается, что были рельсы? Давай, уже переноси. Так, еще вот эта вот ветка между Честелфилд и Ившим. Вот как раз Донкастер, получается, сюда. Поехали. Будем так вот потихонечку идти. Будем стараться, конечно же, выполнять по максимуму, насколько это возможно. Все, продолжаем. Так. Что у нас здесь? Так, чувак какой-то забавный тип. И чем-то он обеспокоен. Окурок. Посмотреть. Взять. Принюхаться. М -м -м. И, это запах мне знаком. Но чтобы его определить, нужно объединить it, мои ассоциации в одну картину. Так, но я вижу уже шляпу. Вот так вот, да? Так, серый дым сдвинуть. А как его сдвинуть так? Сейчас, подожди. Шляпу надо, вот как-то вот, вот так вот наверное, собрать, да? О, да, и он, ее нужно было просто перевернуть. Во! Опа! Да. Зеленоводо-коричневая сигара с сильным ароматом и ноткой мяты. Рикардо. Вы уже знаете его имя? Холмс, вы меня удивляете. Нет, Вас. я определил сигары. Это Рикардо Турент, Мексиканская сигара отличного качества. Довольно дорогая. Так, у нас уже появилась сигара какая-то. А что, нету ее у нас улик? Так. Пепельница. Жжженная бумага. В этой пепельнице полно окурков и пепла. Так. Жжженная бумага, взять. Посмотреть. Похоже, был конфликт между, между мексиканцами и чилийцами. Эти... Что там? Подожди, эти чилийские свиньи считают... Сожжённая записка, найдена в пепельце в зале ожидания Донкастер. На ней до сих пор видны строки о конфликте между мексиканцами и чилийцами. Я, Я прочесть не могу повторно? Эх, обидно. Там что-то было написано про чилийских свиней. Акурок, а Зеленая а -сигар, -сигар, коричневая сигара с сильным ароматом аромат, и ноткой мяты. Тот же самый. Пепелы и окурки сигар похожи на те, что мы видели на полу. Некоторые из них выкуривали, выкуривали недавно, другие гораздо раньше. То есть, а, тот парень провел здесь несколько дней? Судя по его одежде, прятая ему путешественник или бродяга? Хороший вы, вот мой дорогой друг. Человек, предпочитающий мексиканские сигары Рикардо, провел несколько дней на станции Донкастер. Так. Еще что-то. Скажем так. Еще что-то мы можем тут увидеть. Но нас не выкидывает отсюда. Если так-то. This ashtray is В этой пепнис полно курков и пепла. А, и все, да? То есть мне нужно было тупо на пепел навестись. Спросить. На станции Дон -Кастер подозрительный тип курит Рикардо Турант. Дорогие мексиканцы сигары высокого качества. Он привел там несколько дней. Провел там несколько дней. Так. Мы до него докопаемся. Блин, как только это -то прекратит, ты ходить бегать. А, наверное, я на капс нажала. Да. Я, видимо, случайно нажала на капс, и он начал у меня носиться как бешеный. А это как бы не та игра, где, в принципе, можно постоянно бегать. Так. Внимательно все осматриваем. То есть, станцию нужно обходить сразу с нескольких сторон. Так, письмо, письменный стол посмотреть. А, журналы о скачках. Газетные статьи о скачках с барьерами. стипл Чест и скачки. Он большой энтузиаст, Холмс. Так, это мы уже смотрели. Так, это все журналы о скачках, да? А, квитанции со скачек. Сейчас мы посмотрим. Так. Квинтация от букмекера. Посмотрите. Квинтация со скачек. Эти суммы впечатляют. Недешевое пристрастие. Он мог бы потратить свои сбережения. Мог бы. А может, он что-то и знает. Дорогие билеты на скачки. Это, получается, у нас смотритель такой вот странненький, да? Потому что это, получается, мы сейчас зашли в кабинет как раз смотрителя. А, телеграф. Бы... Так, Вроде бы мы тут все осмотрели. Больше ничего не вижу. Подозрительно. Вообще. Ладно, выходим. О, смотрите, здесь затопленный участок. Полагаю, что затопленной части можно что-нибудь найти. Так, что это? Спросите, имеется большой затопленный участок возле станции Донкастер и старого карьера. Так, ну-ка. Тут у нас что? А, ну это как раз, да, мы тут были. Так, выходим отсюда. Проходим дальше. Заходим во все, мать его, двери. Со всех сторон. Опять-таки, мешки с почтой. Тут что-нибудь? Нет. Тут тоже у нас мешки с почтой. Сумка смотрителя. Это почтовый... В... Сумка начальника станции. Письмо адвокату. Адвокатская компания в Корвеле. Майнрод БР69ХД Бромли, Лондон. В ответ на ваше послание, требования... последние требования, сообщаю вам, что намерен полностью рассчитаться по всем счетам и погасить долги. Искренне ваш Эдвард Дафф. Ага, ага, ничего себе. Письмо жене. Master, у начальника станции имеют некоторые финансовые проблемы. Uh, 7 Альпин-стрит, Бессфорд, Ноттингемшир. Моя дорогая, я прошу тебя поверить мне в этот раз. Вскоре у меня будут достаточно денег, чтобы оплатить закладную на дом. Буквально на днях ты можешь и дальше жить в доме без меня, если таково твое желание. Пожалуйста, знаешь, что я до сих пор люблю тебя и надеюсь, что однажды ты меня простишь за все, что я совершил в последние годы. Твой Эдвард. И откуда у тебя вдруг внезапно появятся деньги? Тебе кто-то что-то заплатил? Он, он же ведь прям уверен, что вот... Собирается вот, что у него будут деньги. Что он сможет расплатиться своими долгами. Что все будет чики-пуки. Ой, как тут чистенько убрано. А, Чайник, а, посмотрите. Ватсон, like Ватсон, не желает ли no? чая? Нет. Ватсон не желает чая. Ну и пошел Ватсон в пень. Ну давай мы с тобой поговорим. Я в принципе тут осмотрелась, мне нормально. Добрый день, сэр. Меня зовут Шерлок Холмс, а это доктор Ватсон. Мы расследуем дело об исчезнувшем поезде. Даже так? Добрый день, джентльмены. Я мистер Дафф, начальник этой станции. Я бы с радостью вам помог, но я мало что могу сказать о прошлой ночи. Так, ну давайте сразу вас смотрим. Что такое? Меланхолик. Ну, меланхолик это не так страшно, как фигматик. Пуговка. Не хватает пуговица. А вот тут вот, ага. Развелся. Вслед кольца. Нет часов. Затопленная область, пассажиры, азартный человек, мексиканец. знаешь, да, какая про мексиканец? Здесь сидел джентльмен мексиканского происхождения. В зале ожидания. Вы его видели? Что? Мексиканец? Здесь? В такой глуши. Вы уверены? Покрывает. А, затопленная область. Похоже, что вас может затопить, если вода поднимется выше. Вы имеете в виду, этот это озеро почти у наших рельсов? Верно, но это странно, поскольку, судя по моей карте, здесь должен быть карьер, а уж за ним озеро. Не знаю, о чем вы. Я переехал сюда несколько месяцев назад. А где же вы работали до этого? Я работал в Ноттингеме. Но я просил себе местечко потише, поэтому меня перевели сюда. Все дешево, не на что жаловаться. Пассажиры. Кто-либо из пассажиров сходил или садился в поезд прошлой ночью? Нет. Я никого не видел, как всегда. Я дал телеграмму о прохождении поезда, как и в предыдущей ночи. Азартный человек. Как я вижу, вы азартный человек, мистер Даф. Вы питали надежду, что переедете вас этот маленький городок, можете победить вашу зависимость. Но этого не произошло. Прошу прощения, зависимость от чего? Действительно, билеты на скачки... Так, так, так, так, это страховой пользователь, сожженная записка. Так, билеты на скачки. Мы нашли билеты на скачки в вашем кабинете. Ну уж, у всех нас свои слабости. Полагаю, недешевая страсть для начальника станции. Это не ваше дело! Я иногда посещаю скачки со своими коллегами. И в любом случае, это моя частная жизнь. Ты какой? До свидания, сэр. Очевидно, что мы не сможем заглянуть в карьер. Но вот осмотреть берег, развившись все озеро, у нас получится. Да, сейчас мы туда спустимся, осмотрим. Так, у нас есть дедукция одна. И у нас теперь есть еще портрет начальника станции Д Донкастер. У начальника станции Дон Кастер депрессии. Вероятно, недавно развелся. Имеет след от кольца на пальце. Одежда неопрятна. И заметно, что ему сложно жить самому. Отсутствуют его часы. Они могли быть украдены или проданы им из-за нехватки денег. Вот так вот. У нас не хватает еще одного человека. Я думаю, это тот этот мексиканец. Так, что у нас тут? А, это типа... На, на берег туда перебраться хераш себе А смотрите, берег возле озера Ничего себе Давайте сейчас мы просто вот Хотя бы вот тут прогуляемся Вот это вот просто вот, вот тут вот посмотрим Ой, Нормально так Карьер должен быть Вот тут, видимо, да, работают Вот эти вот Или нет? Тут какая-то раздолбанная станция. Так, а там что? Там, небось, нас не пустят туда, да? Нет, не пустят. Где там этот мексиканец-то? Куда он сдриснул-то? Такой хоп-хоп и нет уже. Так мы вроде бы во все двери тут походили, да? Че вот тут вот посмотрим? Вроде бы мы тут все осмотрели. Вроде да. Но он на этот раз был прям как-то очень уверен в том, что он сможет выплатить э, деньги. Так, Кэп. Ну, поехали на берег. Посмотрим весь этот берег. Вот мы и на берегу карьеры возле станции Донкастер. Не особо подходящее место для отдыха. А, глубокая колея. Эти следы оставлены полоской. Посмотрим. Что, опять измерять будем? Измерить. Что? Посмотрим. Полоска была тяжелой, остались глубокие дорожки. Повозка вдавила этот камень в землю. Она была довольно тяжелой. Эти следы появились недавно и были оставлены большой повозкой, набитой материалами. Следы, найденные возле разобранного сарая, в и у озера оставлены одной повозкой. Серьезно? А, у нас же ведь еще дедукция этой. Специальный транспорт. Кто-то использовал специальный транспорт, перевозя что-то тяжелое к озеру. Украдены части путей. Украдены части. Склад возле станции Ившин был разобран. В нем имелись части железнодорожных путей. Че нет? Я, так, получил деньги. Телеграмма из Донкас. Так, начальник станции Донкасса сообщил о телеграфном прибытии и отправлении исчезневшего поезда. Натопленная карта. Карьера возле станции затоплен. А, вот так вот. Украдены части путей. Получил а Начальник станции Донкастер получил деньги. Начальник станции Донкастер недавно получил деньги. Он заверш... заверил своих адвокатов и бывшую жену, что отправит им деньги. И приобрел билеты на скачки, несмотря на желание их избегать. И телеграмма из Донкастер. Начальник станции Дункастер сообщил телеграф, телеграфу о прибытии и отправлении исчезнувшего поезда. Скорее всего, ему проплатили. Приехал Проехал Дункастер. Поезд миновал станцию Донкастер. Начальник станции сообщил об этом. Не проехал Донкастер. Поезд не проезжал станцию Донкастер. Начальник станции солгал и отправил фальшивую телеграмму. Возможно, ему за это заплатили. та та та та Та-та-та-та-та-та есть еще что-то? Эт От... Верните, Вернитесь, пожалуйста, Улики, пожалуйста. Затопленный карьер. Карьеровая станция так Затоплен. специальный транспорт. Кто-то использует специальный транспорт, перевозит что-то тяжелое к озеру. Крайняя часть будет склад. Так, ладно. Тут пока что мы не будем соединять ничего. Я так чувствую, что еще мы не дошли к этому. Так, у нас есть еще вон туда проход. Реклама круизов по озеру. Объявление о, круизи... о круизах по озеру. Вот, кстати, повозка. Она довольно такая, большая. Но она заброшена, судя по всему. Заброшенные цыганские таборы Разбитый фургон Так, чьи-то ботинки, мусор, посмотреть. А, это место оставили сравнительно недавно Типа цыгане? Судя по береговой линии и лодкам, уровень воды в озере заметно снизился Озеро затопило карьер. Вероятно, в плотине есть брешь. Береговая линия. Мусор на песке. Металлическая пластина. Металлическая эмблема. Лас Зар... Зарпас. Эмблема с надписью Лас зарпас". зарпас. Так, и что это такое? Искать в архиве. Эмблема Лас Зарпас. Обдружена на берегу у Озера. Какая любопытная хрень, а? Так, тут есть лодки всякие. Тут лодки нам переграждают путь, типа вы туда не пройдете. Тут, кстати, вот вещи чьи-то сушатся. Нет, ты это самое. Не будешь смотреть на них? Мешки. зала, Алкоголь. Так, там был еще один проход сейчас. Подожди. Нам надо выбраться отсюда. Мы, да, пройдем туда тоже. Сейчас еще посмотрим. Сельский туалет! эй hey, hey! Самая отвратительная вещь, которая только может быть. Это сельский гребаный туалет. Так, тут что? А это мы просто обошли с другой стороны, получается, да? А, ну тут ничего у нас. Хорошо. Давайте мы сейчас тогда к архиву обратимся. А, найти Лазарпас. Пе открытие первой железной дороги. Дело о банкротстве. Это, в общем, встретиться, это не надо. Фенни обвиняется в убийстве. Наверное, открытие... А, это 83-е, это не то. Разве газеты, энциклопедии. Института британской архитектуры. Британский музей, парламент, так. Эдварда Армитажа? Нет. Экономика. Капитал, это не то. История. Ремская, так, прусский древний не то. Медицина. Ботаника. Чё-то не то. Не, а, 83-й, 84-й. Это года. Нет, это нам не нужно. Наверное, искусство и архитектура. Институт биктория британской рефируется. Так, старинное искусство в, Брит... в Британском. Наверное, вот это вот, да? Ранний рельех. Майс Наверное, вот это вот. Экономика, технологии. Нет, история, медицина. Может быть, история. Эмблема. Так, эмблема. Так, обнаружена на берегу озера. туберкулез убийца. А -а -а. Ботаника. А, вот, боже мой, технология Лазарпас. А, баржевые перевозки, господи. Баржи, Лазарпас лидируют в перевозках тяжелых грузов. Марка Лазарпас связана с мексиканским конструктор. Конс... консорциумом Кар... марка Лазарпа связана с мексиканским консорци... консорциумом Каракал, который занимается водным транспортом, поставками электричества, добычей в шахтах. Вот мой. Here it is. Вот так-то, да. Так, это нормально Все, все нормально. Да, хорошо, это все баржи. Может, украденные части путей? У мексиканцев есть баржи. мексиканская мексиканской компании Каракал есть дос доступ к баржам лаз зарпас. Эта компания специализируется на баржевых перевозках. Нет? на Что, нет? Подожди, тогда по-другому. У мексиканцев есть баржи. И затопленный карьер возле станции Донкастер затоплен. Специальный транспорт? Кто-то использовал специальный транспорт, перевозя что-то тяжелое к озеру. Вот. Баржи. Мексиканцы недавно использовали баржи на озере. Вероятно, для перевозки чего-то тяжелого. Что бы это могло быть? Затопленный карьер? А, э, не сходится. Ладно. Ну, тут такое вот прям так все разбросано. Как-то непонятно. А сколько времени? Нормально. Еще пока времени нормально. Так, мы большие молодцы. Что у нас? Еще. Да, все, мы тут осмотрели. Получается. Вот так, осмотреть берег возле озера. Да. Выполнено, все. Едем дальше. Ватсон, соберитесь! Датей, Ватсон, отпустите меня! Ватсон, поехали. Так, что у нас получается? Так, Честлфилд, получается, вот это мы осмотрели, вот это вот мы осмотрели, вот это вот мы тоже осмотрели, у нас остается только вот это вот, да? Так, осмотрите, боковую ветку, которая ведет карьером, которая ведет карьеру между станциями Честлфилд и Ившем. Подождите, вот это вот. Мы там были. Еще осмотреть? Бля, уже плечо болит. Тут же я вот как обычно я подряд все записываю, записываю, записываю, записываю, записываю записываю. сейчас. Немножечко вот так вот по поделаю, чтобы это пинку отпустила. Все болит, болит, болит, болеть, болите уже как болеть. Так, нам тут еще нужно что-то осмотреть. Так, А, нам же это самое Вот, ответвление Вот это вот Нам сюда нужно кстати. Ведет карьеру Надо заглянуть, вот Рельсы проржавели Очень старые, но использовать можно Погнали Возможно... Опа! Рельсы заканчивается здесь. Это странно. Но вот тут вот еще следы. Ты не хочешь обратить внимание на эти следы? То есть тут что-то... Переложили в поиск, получается. Ну, точнее сказать, скорее всего, один вагон. И все. Да? Боковой ветка, который ведет карьеру между станцией. Ты не хочешь обратить внимание на то, что тут еще следы? Пожалуйста. Пожалуйста, я их вижу. Я их вижу, почему ты их не видишь? Ты же ведь должен. Давай, Батса, скажи что-нибудь. Так, рельсы. Это мы осмотрели. Этот выключатель заржабел Но еще работает Ей! Мы это сделали Украдены части путей Украдены так Склад возле станции Ившин был разобран В нем имелись части железнодорожных путей И старая железная дорога карьеру Старая железная дорога карьеру э, Есть ветка У Донкастера Ведущая карьеру Он затоплен Часть рельсов отсутствует. Так, тих, тихо, подожди, поймать. Вот. Кто-то похитил рельсы, чтобы временно восстановить недостающий участок путей к затопленному карьеру. Да. То есть, у нас что получается? Сейчас скажу, что у нас получается. У нас получается что? Поезд? Проехал, блин, вот тут вот проехал, проехал здесь, проехал тут, проехал Честлфилд, получается правильно? Вот тут вот он его на баржу и тык тук тык тут тык тук тук тут тут тут тут тут тут тут тут тут то тут тут тут тут тут тут тут тут Так, нам, значит, остается смотреть боковую ветку, которая начинается от стрелки. Нам, получается, нужно осмотреть вот это вот осталось. Ну, ладно, время еще чуть-чуть есть, а посмотрим с вами. Давайте посмотрим чуть-чуть. Еще чуть-чуть время есть. Потом надо будет мне передохнуть и опять записывать. Сегодня... Вчера и сегодня дни записи идут. Так, вот, значит, вот эта вот стрелка. Посмотри. Этвыключатель заржавел, но еще работает. Ну погнали. Тут опять какие-то... А, это наши следы. От повозок вообще по в общем. Окей. Они просто ездят вдоль путей. У нас получается. В смысле? Подожди. Боковой ветка, который начинает от стрелки. А ты разве не сюда? Ну, я пришла ее осматривать. Или что-то не так? Так, что-то не так. Может, они их откапывали тут где-то как-то что-то? Я просто не вижу ничего, что бы тут могло происходить. Так, ну это мы посмотрели. Ай, спинка болит. Тут вроде ничего странного. Кроме того, что пути чистые. Может, вот тут что-то? Ну тут тоже как бы... Эта дорога идет в том же направлении, что и рельсы. Блин, да что ж ты? Так, -мо! Так, я тебя понял. Вс. А, тут указатель какой-то. Может, к указателю надо подойти? А это что? Просто херня какая-то. Мины, шахты. Это интересно. А, типа шахты. Кто-то мог легко направить поезд прямо в шахту. Так, вот, у нас теперь появились шахты. Охрененно. Сколько у нас? Нормально, давайте зайдем в шахты, посмотрим. Так, осмотрите шахты и выясните, можно ли там спрятать поезд. Ну, погнали. Mines, Это шахты, Холмс. По-видимому, их запросили. Да, вижу. Так, колея. Измерить. Это какая-то уже мелкая колея. Рассоединяем дорожки составляет 4 фута 8... 88... Да, узенько. Это что-то другое. А Лег... Легко нагруженный экипаж проехал здесь. Деревянный брус. Деревянный брус на рельсах. Небольшая повозка с деревянными брусьями проехала здесь. Какие ты делаешь прям выводы легкие такие, прям ух. Следы возле шахты свежие, оставлены небольшой повозкой с расстоянием между колесами в 4 фута 8 дюймов. Так, это мы уже все смотрели, да? Следы возле озера довольно свежие, оставлены тяжелой повозкой с расстоянием... Так, так, так, так, так, да. Так, ну пойдемте дальше. Вот это наши шахты. Внимательно все осматриваем. Дабы ничего. А, понятно, я поняла, поняла. Все, все, все, Я ухожу обратно, все. Да там нам не рады. Эта шахта была взарума, Шумс. Удивительно. Но, откровенно говоря, не слишком surprised. сильно. Что же поспеши за вашими идеями, Холмс? Пустое место. Следы на земле. Нет рельсов. Кто-то снял эти винты, вероятно, чтобы убрать рельсы. Несколько футов рельсов были разобраны. Так, и у нас появилась, кстати, часть дороги к шахтам а -а, была разобрана. К шахтам ведет старая ветка путей, но она частично разобрана. Так, стая, так, так, так, так, так, и старая ветка, так, идущая карьера, он, запо... он затоплен, часть рельсов отсутствует, нет, Украине части путей, склад возле станции Иршим был разобран, в нем имелись части железодорожных путей, вот, дорога карьер, кто-то похитил рельсы, чтобы временно восстановить недостающий участок путей к затопленному карьеру, Дорога к шахтам. Кто-то покинул рельсы, чтобы время восстановить недостающий участок путей к шахте. Я думаю, к карьеру. Я все еще думаю о карьере. Так. А еще что-нибудь можно собрать? А, старая железная дорога к карьеру. Он запомнил, часть рельсов отсутствует. А, нет? Да. Баржи. Поезд могли утопить. Поезд могли утопить в затопленным карьере у станции Донкастер. Поезд не мог утонуть в карьере, поскольку у ведущих карьеры рельсов не хватает нескольких секций. Могли утопить. Ну, я сомневаюсь. Так, что тут? Пояс утопили. Пояс утопили в затопленном карьере. Как один из вариантов. У нас нарисовалась такая вот картина пока что. Пока что такая картина. Но Я думаю, погрузили на боржу, на боржу просто и куда-нибудь тащили Вот и все. Вот вся история. Тут что? Куча камней, заваленная шахта бумажных сверток. ну-ка, странный сверток. бумага, посмотрите, это mm. необычная kind of бумага, paper. жесткая и сухая. такую используют для особых целей. загляни во внутрь. ну давай, Открыть. Опилки? Опилки! Я почти уверен, что это... Ватсон! Вы поможете мне? У вас есть с собой пистолет? Хорошо. Стреляйте в сверток. Типа как глушак? В смысле? Да ладно, динамит? Динамит! Блин, а можно предположить, что они через баржу э, провозили, короче говоря, рельсы. Ну, свиснули там, свиснули здесь и рельсы. Э, привезли к шахте. Вот тут вот построили, достроили дорогу. Э, завезли в туннель поезд. Шахту взорвали. Ну, это же, получается, один же ведь из э, въездов, выездов и так далее, правильно? Ну, как вариант. Поэтому на барже поезд перевозить, ну, это такое себе. Скорее всего, какие-нибудь вещи из поезда перевести на барже, это да. Сам поезд на барже, это прям нет. А вот шахту поезд, это да. Это, я думаю, да, это самое оно. Все, я думаю, мы на этом остановимся. Спасибо за то, что вы были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.